Здравствуйте. Расскажите, что по это вот за акция? Это акция, организованная муниципальными депутатами Юго-Западного округа. Гусев Алексей и Янкаус Константин. Говорите, говорите. Они здесь, оба. Можно с ними поговорить. Алексей, да. интервью хотят взять. Вот да, организатор давай, этой акции, Алексей Гусев. Расскажите, да. а про это да. акцию Еще раз вопрос. А я Семен, просто я. блогер. Расскажите про подобные практики. Значит, Акция у нас посвящена тому, что мы собираем подписи за прямые выборы главы района. Сегодня глава района, он фактически назначается нам муниципалитетом, конкурсной комиссией. Нас эта ситуация не устраивает. И мы считаем, что для того, чтобы была прямая ответственность, прямая ответственность главы муниципалитета, необходимо его избирать напрямую. Поэтому я начал эту кампанию, мы на самом деле ее провозгласили изначально в форме референдума, но... Мы сегодня осознаем, что законодательство у нас э, так построено, что референдум провести законно практически невозможно. Достаточно сказать, что в Москве референдумы не проходили никогда. Не проходили ни федеральные с 93 -го года, московские не проходили вообще. И поэтому мы хотим собрать 10 тысяч подписей для выдвижения законодательной инициативы в Московскую городскую думу и э, предложить прямые выборы главы района. Это позволит, во-первых, выбирать напрямую, повысить его ответственность, зависимость от жителей. То есть, если он будет работать плохо, они его попросту второй раз не выберут. Будет конкурсная основа, и в то же время жители получат право его отзывать, потому что любое выборное лицо по законам может быть отозван. А что будете делать, когда лично мне... Я, в общем-то, автор этой инициативы. Да. А что будет и делать? Для меня это очевидно, что и депутаты, пардон, задницу этими подписями вытрут и не будут на них никак реагировать. Скажут, знаете, что. 10 тысяч подписей просто так, а задницу вытереть не получится, понимаете? А если они это сделают, то у нас будет лишний повод заявить о том, что мы не просто вот какая-то кучка, которая тут выступает за непонятную идею, нет. Это москвичи, и москвичи хотят участвовать в жизни своего района, в жизни своего города. Спасибо.